Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. На улице наступила весна, а это означает, что пришло время сделать топ лучших девайсов начала 2021 года и конца 2020. Этот топ составлял я, и в него вошли те девайсы, которые понравились именно мне. Если вы не согласны с моим мнением, то пишите свои топы в комментарии под этим видео. Я обязательно посмотрю все комментарии и отвечу на них. Пятое место – LUX PM40 Этот девайс выпустили ребята из компании Вапореза. В последнее время они регулярно радуют нас своими топовыми девайсами, чего только стоит их SWAG 2. Итак, моды выпускаются в пяти различных ярких цветах, среди которых встречается как под карбон, так и выполненный под цвет мрамора. Габариты у девайса небольшие, высотом он всего лишь 96 мм. Внутри таких небольших размеров спрятался довольно крупный аккумулятор на 1800 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А, так что на зарядку уйдет не более 40-50 минут. Вместительность картриджа может составлять от 2 до 4 мл, все зависит от версии, которую вы приобрели. Работает картридж на сменных испарителях на сетке с сопротивлением в 0,6 Ом и 0,8 Ома. В плане функционала в этом девайсе все очень хорошо. Во-первых, он обладает регулировкой обдува, выполнена она в виде небольшого рычажка на корпусе мода. Ну а во-вторых, вы всегда сможете настроить мощность мода под свои нужды Кстати, максимальная мощность девайса 40 Вт, а минимальная 5 Вт Четвертое место, а на это место я водрузил девайс от старожилов вейпинга компании joy -Tech. И я буду говорить о их девайсе под названием Avio Sea Pod. Мод доступен сразу в четырех цветах Обладает небольшим весом и высотой он всего лишь 116 мм. Это чуть выше нашего прошлого гостя. Корпус мода выполнен из металла и пластика, и благодаря такому сочетанию он очень приятно лежит в руке. Корпус мода матовый, а боковые грани покрыты небольшими насечками, которые улучшают удержание данного девайса. Из кнопок управления на девайсе есть лишь одна. Она выполняет сразу две функции. Во-первых, она включает и выключает девайс, а во-вторых, при нажатии на нее напряжение передается на картридж но помимо нажатия на кнопку, девайс может работать и от обычной затяжки. Внутри этого маленького девайса спрятался довольно большой аккумулятор на 800 мАч. Заряжается он довольно быстро, всего за 30 минут, а хватит такого полного аккумулятора на 600-700 затяжек, то есть при умеренном парении и крепкой жидкости такого девайса хватит на один световой день. Объем картриджа 2 мл, работает он на сменных испарителях. Кстати, создавался этот катридж непосредственно под крепкую жидкость, на нем можно смело парить даже нулевку. Третье место. На этой позиции опять же расположились сторожилы, а именно компания Элиф и их новый девайс iSolo Air, Han Solo. Мод получился совсем небольшой и своим внешним видом напоминает девайсы линейки Aegis. Металлический корпус и кожаная вставка делают удержание мода максимально приятным. Внутри этой крохи находится большой аккумулятор на 1500 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А, а это означает, что от 0 до 100% он зарядится примерно за 40-50 минут. Одним из главных плюсов этого девайса является его регулировка затяжки. Ее можно настроить от совсем тугой мтл то есть сигаретной затяжки, до довольно свободной кальянной передачей тоже полный порядок, ощущаются самые тонкие нотки жидкости. С никотином все то же самое, ощущается он на все 100%. Помимо регулировки затяжки, здесь также есть регулировка мощности. Максимальная мощность в нем 40 Вт. Катридж здесь объемом в 2 мл и работает он на сменных испарителях с сопротивлением 0,4, 0,8 и 1,2 Ома. Именно этот девайс я рекомендую всем тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом. Второе место получают ребята из компании Smount и их девайс под названием Santi Pod. Первым делом хочется сказать, что это очень удобный и приятный девайс. Большая кнопка Fire, удобные клавиши управления и огромный цветной экран. Возможность настройки мощности от 1 до 40 Вт, большой аккумулятор объемом в 1100 мАч, два режима парения, регулировка затяжки и довольно вкусные испарители. Делают этот девайс идеальным устройством как для начала, так и для опытного пользователя. Ну и первое место, как бы это ни было странно, я вручаю одноразкам под названием Elf Bar. Эти девайсы буквально с двух ног ворвались в мир вейпинга и доказали, что самые обычные одноразовые электронные сигареты способны дать бой под системам. Это довольно компактные, но при этом невероятно удобные устройства с прекрасной вкусопередачей, отличным никотином крепостью 50 и 20 мг и просто умопомрачительной вкусовой линейкой. К слову, один такой бар стоит примерно 7-9 долларов, и вам его хватит на 4-5 дней парения. А если вы парите не очень много, то хватит и на всю неделю. В конце данного ролика я хочу напомнить, что этот топ составлял я, и я вписывал в него те девайсы, которые понравились исключительно мне. Если вы не согласны, то приглашаю вас в комментарии под этим роликом. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.